На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. И снова здравствуйте, с вами Маргарита, постоянные рубрики новостей «А что там в Португалии?». Новостей на самом деле немного, потому что страна как будто бы замерла в преддверии нового поворота. Сегодня говорим о том, что же будет с туристической недвижимостью, мигрантском кризисе, цыганах, пляжных боях, сфере устук и жизнью новой вирусной реальности. Перейдем местных в столицу. Британская газета The Independent опубликовала длинную статью на основании монолога мэра Лиссабона. Если вкратце, то он собирается снова оживить центр города. Сейчас практически одна треть всего центра отдана в туристическую аренду. От себя добавлю, что, наверное, даже не одна треть, а практически половина. Просто некоторые неофициальные данные, к сожалению, нигде не учитываются. Как же он собирается это сделать? Это все просто. Он возьмет ваши туристические airbnb квартиры и отдаст их доступную аренду местным. Сейчас среднестатистический местный житель вынужден добираться как минимум час куда бы то ни было, в то время как э, турист Саранча полностью оккупировал центр. Сейчас и туристов-то нет, то есть центр практически полностью опустел. Но вот скажите, какое может быть качество жизни, если вы вынуждены э, по часу добираться на работу, стоять в пробках, еще полчаса в поликлинику, полтора часа в театр. Как жить? Когда жить? Мэр хочет, чтобы у людей снова появилась возможность получать все сервисы и развлечения в 20-минутной пешей доступности. Он говорит, да, нам действительно нужны были туристы, мы на этом заработали, но заплатили огромную социальную цену. Хватит. 500 тысяч местных жителей были вынуждены противостоять практически четырем миллионам туристов в год. Неравный бой. Что мы видим сейчас? Жалкие хибарки с одним туалетом на шестерых сдаются по 100 евро в сутки. Пропал пульс города. Больше с утра не спешит на работу учительница, мама не ведет под ручку своих детей, никто не поливает цветы на балконе, не читают газет завсегдата и в кафе. Целые районы пустеют. Местные больше не могут себе позволить жить в центре, ни арендовать, ни купить. Да и кто им позволит? Все хотят разводить туристы. Мэр хочет в первую очередь вернуть в город ключевых работников – врачей, учителей, транспортных служащих, ну и так далее. Это поможет сократить количество транспорта на дороге, сделать город более зеленым, а нацию более здоровой. Планируется, что город возьмет в аренду квартиры у тех, кто сдавал их туристам, и сдаст по доступной цене долгосрочную аренду квартиры этим людям. Какие минусы уже сейчас я могу выделить для арендодателей? Ну, смотрите, раньше вы зарабатывали 3-5 тысяч евро да, со своей квартиры в центре. Сейчас вы будете иметь максимум 600-800 ну, или неужели вы думаете, что государство вам прямо вот сейчас выделит каждому по пятерику? Ну, нет ведь. Второй минус, о котором не говорят, но который уже ощущается, это то, что вам будет довольно тяжело потом какого-то врача или полицейского из своей квартиры выселить. Ну, представьте, захотели бы вы эту квартиру продать, или решили бы сами там поселиться. Что вы будете делать? Неужели вы думаете, что государство позволит вам вот так вот взять и разорвать аренду с таким человеком? Да и продать квартирочку в Алфаме за полмиллиона уже навряд ли выйдет. Кто ее сейчас возьмет по такой цене в нынешней ситуации? Да, понимаю, обидно. То есть сначала а, вас вынудили, вам рассказали, как это классно взять квартиры и заниматься выгодным Airbnb бизнесом и жить не тужить. А сейчас хотят дать какую-то копеечку и забрать имущество на неопределенный срок. А надо было диверсифицировать риски, теперь поздно плакаться. Ну, подскажу только по доброте душевной, что у вас еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и попробовать продать недвижимость до осени. Тогда, возможно, все сложится более-менее хорошо. Ну, а я с мэром согласна. Вернее, мэр согласен со мной. Потому что еще несколько лет назад я говорила, Лиссабон не должен превратиться в красивую, но пустую музейную обертку. Наконец-таки дошло. А вы, друзья, расскажите, занимались ли вы когда-либо туристической арендой, что из этого вышло, что планируете делать сейчас? выходит при поддержке магазинов наших товаров в Португалии Mixmart. Европа больше не является спокойным островком в неспокойном мире. Вы сами видите, к чему приводит массовая миграция. Парижское метро уже лучше не спускаться после захода солнца. В Ницце невозможно пройтись по набережной. Лиссабон, ну вы и сами знаете. Европейская комиссия завершает работу над предложением о заключении Европейского пакта, который предусматривает более жесткий контроль внешних границ и более эффективную работу над высылкой нелегальных мигрантов. Все идет к тому, чтобы не повторился мигрантский кризис 2015 года. Очень на это надеюсь. Фронтекс уже начал подготовку нового набора пограничников которые помогут укрепить границы ЕС. Помимо внешнего периметра упор также будет делаться на эффективную и быструю высылку нелегальных мигрантов. Потому что пока что в ЕС исполняется всего 36% предписания о депортации, и десятки тысяч людей остаются здесь незаконно. Ну, это вы и сами знаете. Тем временем Португалия гордится позитивными изменениями в связи с цыганским вопросом. 25 тысяч цыганских детей успешно учатся в школах и улучшают свои отметки не отстают от них и учащихся вузов. Честно говоря, подобные новости звучат довольно странно. То есть в них изначально заложена какая-то цыганская неполноценность. Правительство называет это важным шагом вперед, чтобы залечить историческую рану. Блин, у Португалии гангрена двух ног, а они какую-то рану зализывают. Как вы думаете, друзья, какие раны надо полечить, какие полизать, а что ампутировать? Пляжные разборки местных авторитетов. На пляже Иштарил произошла очередная вооруженная стычка. В последнее время, честно говоря, они случаются слишком уж часто. Два парня, 15 и 16 лет, были с ранениями доставлены в больницу. Конечно же, на место происшествия прибыла полиция, но никого они не арестовали. А отдыхающим приходилось только наблюдать за всем этим и паниковать. Такая череда насилия вызвала бурное обсуждение даже успокоенных португальцев в социальных сетях. Они во всем винят социалистическое правительство. И говорят, что не надо было сюда завозить непонятно кого и сажать на пособие. Но, как по мне, виновата не только правительство, виноваты все мы. Виноваты в том, что так долго закрывали на это глаза. Смотрите, какие красавчики. Молодые, агрессивные. Как думаете, почему никого из них не арестовали? Какие есть догадки? Сфера услуг переживает тяжелые времена. Согласно исследованию, которое опубликовала Ассоциация общественного питания, 40% ресторанов и... 17% компаний, которые занимаются туристической арендой, готовы подать на банкротство. Еще 17% компаний не платили заработные платы, а 15% делали это лишь частично. И это уже сейчас. Представляете, что может произойти осенью, если ведут очередной локдаун, как это предвещают? Сколько компаний тогда закроется? Как говорится, зима близко. Теперь, когда страна вступила в высокий сезон туризма с июля по сентябрь, кризис стал еще более заметным. 12% компаний признаются, что не смогут удержать всех сотрудников, а 62% затрудняются с ответом, но сценарий не выглядит позитивно. Угадайте, кому составят конкуренцию все эти люди, которые уже потеряли работу, либо потеряют ее в ближайшее время? Да-да, всем нам. Поэтому, друзья, не ленитесь, постоянно повышайте свой уровень, занимайтесь самообразованием, развивайтесь. Из двух равных кандидатов, скорее всего, компания предпочтет португальца, но... Если вы будете на две головы выше, то, конечно же, выберут вас. Главное, не соглашайтесь на рабский труд. Новые меры. Мы практически не говорим о вирусе, как вы заметили. А все потому, что привыкли, научились с этим жить. Но хочу отметить, что в зоне Большого Лиссабона были введены с 1 июля новые меры. Они включают, например, то, что теперь нельзя собираться вместе более чем 10 людям. А Нельзя распивать алкогольные напитки в общественных местах, которые для этого не предназначены. Так что, друзья, хватит уже с бутылками по районам шататься. Заходите в рестораны и пейте там. Также есть запрет на продажу алкоголя в местах обслуживания и заправках. Это пришлось сделать, потому что молодежь любила, честно говоря, затариться и привыкнуть где-нибудь прямо на парковке или на пляже. Большинство коммерческих заведений также будет закрываться в 8. Супермаркеты и гипермаркеты могут работать и после 8, но алкоголь после 8 вечера продавать они уже не, не могут. Ну а в 19 приходах муниципалитетов Лиссабона, Синдрия, Модоры и так далее пришлось ввести еще более жесткие меры. Эти зоны стали так называемыми красными зонами. Теперь там нельзя выходить из дома по иным причинам, кроме как отправиться на работу в магазин, помочь своим родственникам, либо же заняться спортом. То есть там снова ввели карантин. А все потому, что резко возросло число новых случаев. То есть видите, до чего вас ваши фестивали довели? Много вопросов о том, как же попасть в Португалию. Ну, во-первых, по прилету в аэропорту Португалии вам надо будет показать отрицательный тест на коронавирус, если вы не резидент и не гражданин страны, либо ЕС. Всю актуальную информацию о правилах въезда в ту или иную страну вы можете посмотреть на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта. Также хочу напомнить, что ни Россия, ни Украина не вошли в число стран, для кого Португалия открыла доступ. Ну что, как вам новости? Какие перемены в вашей жизни сейчас происходят? От себя добавлю, что лично я настроена очень оптимистично, потому что это не первый кризис, который я проживаю, не первый кризис, который вижу. Поэтому я просто спокойно живу дальше и наблюдаю за ситуацией. Как вы, чем занимаетесь, что думаете? Как всегда, буду рада вашим комментариям под видео и до новых встреч!